Мама сшила мне штаны из березовой коры. Чтобы папа не потела, не кусали комары. Мама сшила мне штаны из березовой коры. Чтобы папа не потела, не кусали комары. Вдруг пор штаны из березовой коры. Сразу папа запотела, закусали комары. Вдруг пор штаны из березовой коры. Сразу папа запотела.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 Вдруг порвались обстаны из березовой коры. Сразу попало за поте, закусали комары.